Героиня Продакшн представляет Сегодня в выпуске Вынужденный выпуск. Меня заставляют снять видео. Вот я тебя все так же сильно люблю. Потрясающий, легкий, не подчеркивает морщины. Рыщики мы, судя по всему, замазывать не будем. Или будем? Конечно же будем. У нас же будет красная помада потом. Знаете, какой я имею спрос вообще у мужчин из Грузии? Ох! М -м, как он пахнет ничем. Если вы хотите, чтобы ваш макияж был естественным и невидимым, просто скажите всем, что вы накрасились, но не красите. Красота... Привет, народ! Вынужденный выпуск! Меня заставляют снять видео с белорусской бюджетной косметикой. Сегодня у нас будет такой макияж с мини-обзором а, косметика Люкс Визаж и Белита Витерс. Прозрачная, дышащая и выравнивающая основа под макияж. Начнем. Нанесу ее. Вот она еще зачехленная. Поэтому прям первое впечатление. У меня уже чистенькая кожа без макияжа. Я только губы намазала. Увлажняющим средством. Так, эта база явно на силиконовой основе. Гелевая основа, праймер под макияж. М -м -м да. На, на силиконовых основах. Силиконы, не все силиконы плохи для вашей кожи. Потому что они как будто бы в отличие от масел и дышат. А на масло у многих кожа комедонит наносим базу очень шелковистая очень легко распределяется не могу сказать что это мы ее уже ощущаю или не ощущаю сейчас хочу обратить ваше внимание что мы не наносим силиконовые базы в область вот здесь вот вокруг глаз то есть прям не только вот здесь но вот вот так в качестве базы тональной я возьму вот такой вот продукт из серии Лакшери, как тушь. Кстати, она очень неплоха. Нюд эффект, крем тональный для лица, невидимый макияж, универсальный тон. Видали? Ну прям все в одну банку впихнули. И невидимый, и натуральный, и универсальный. Сейчас посмотрим, какой он универсальный. Он немножко сероватый по своему цвету. И тон я нанесу уже такой вот. По телечечкой. Он на водной основе, очень легко растушевывается, и да, действительно, он прям неощутим на коже, чтобы был какой-то главный эффект. Так, наверное, слишком тонко получается, потому что я вообще никакого эффекта не вижу. Базу я наношу уже под глаза, в том числе, для того, чтобы потом было меньше консилера. Но, знаете, я пока вообще не вижу разницы. Наташа тоже вообще не видит никакой разницы. Если вы хотите, чтобы ваш макияж был естественным и невидимым, просто скажите всем, что вы накрасились, но не красите. Мой носик. Маленький носик. Аккуратный, мой дорогой носичек. Моя кожа, она и так флоуэллес просто. Ой, ее невозможно сделать еще лучше. О, она шуштка. Короче. Пробуем наслоить. Вы знаете, или этот чудесный тон действительно так подходит классно, или он подстраивается, я вообще не могу понять. Но на руке он прям очень похож на правду, прям вот такую сильно подходящую мне, но в действии, в действии это продукт для тех, у кого прям вообще супер идеальная кожа, потому что ну даже минимальная вот краснота вот здесь, вокруг носа, она не исчезает вообще абсолютно. Теперь консилер. А, так как консилера белорусского из этих двух марок никакого нового интересного не нашла, я возьму какой-нибудь мне хорошо знакомый и понятный. Какой-нибудь нейтральный, подсвечивающий, например. Вот Ивсан Ларан в оттенке 1. Давно уже вообще я его давно не брала в руки. Мой хороший, наверное, обиделся на меня. Курт. Ты теперь любишь других? Бэка, бэка, синий Вот я тебя все так же сильно люблю. Потрясающий, легкий, не подчеркивает морщины. Уже столько лет они по запатентованной формуле производят этот чудесный, восхитительный, невероятный консилер. Ох, как он пахнет ничем. Это же просто волшебство. Так. Ну, собственно говоря, так как проблем очевидных у меня на текущий момент нет, нет у меня проблем очевидных, то все единственное, то, что вы можете увидеть, что изменилось, да, это зона просто стала чуть более подсвеченной, чуть более, в принципе, высветленной. Да? Да? Нет кругов под глазами. Господи! Ну, это же вообще просто невероятно! Невероятная невероятно. В общем, мы сделали консилер, сделали базу, сделали тон. Прыщики мы, судя по всему, замазывать не будем. Или будем? Конечно же будем, у нас же будет красная помада потом. Я возьму, раз мы говорим сегодня про недорогие какие-то средства, я возьму от Илье вот такую вот штуку. Это корректор консилер и замажу свои прыщевицы весенние. А женщины расцветают весной прыщиками. А выглядеть надо свежими, отдохнувшие. Кожа должна выглядеть у нас сияющей. А мы тут все такие прям непонятные. Короче, а вот натаптываю. Это тоже на водной основе средства. Очень мне оно нравится. Его и под глазки можно, и на прыщики можно, и наслаивать можно. Для того, чтобы вот здесь вот проверить зону коррекции, вообще вы делаете свиную шейку, вот так. Вот как вы думаете? Я потом, когда смотрю на себя, вот, вот, вижу, какая у меня вторая борода, вот я что думаю? Какая красивая, господи, ну родители, вот как вы сделали? Это же просто волшебство, а не человек. У меня вот здесь вот венки очень близко-близко посажены красненько вокруг нас, поэтому я люблю корректорами, консилерами. Если совсем легкое тональное средство. Еще вот здесь под добавить чуть-чуть. Добавулечка. Мой маленький носик. Грузинский. Знаете, какой имею спрос вообще у мужчин из грузии? Ох! Ты просто персик! Вот, посмотрите, я спрятала прыщики. Абсолютно водичкой. Это средство которого не видно. Рельеф до сих пор очевидный. Но я приглушила цвет, так чтобы можно было потом воспользоваться какой помадой? Активненькой. Беру биби рассыпчатую пудру от Белиты. Раз биби. Значит, она должна еще сотворить какое-то визуальное чудо на что я очень сильно рассчитываю. Так, открываем. Здесь вот такой вот спонжик что это у нас пуховка она просто совсем не пуховка поэтому потом что я делаю с такими штуками всякими я закрываю вот так трясу вниз раз и вот открываю здесь остается вот чуть-чуть Фишка в том, что, вот сразу хочу сказать, что ощутимо. Скорее всего, вот эта чудесная крышка, она очень быстро треснет, потому что она супер тонкая и уже прям похрустывает, девочки. Беру пушистую кисть и припудриваю, где? В подглазье. Чпок-чпок. И в надглазии тоже. Ощущения? Слышала, Наташа, про надглазье? Ощущения просто невероятные. Как будто бы прохожу тайскую спа-процедуру. Никаких пока ощущений нет. Сейчас вот все нанесу и скажу. Ну просто после тональника я вообще не увидела никакого результата. Что я хочу сказать, то что вот я чуть-чуть уже пожила с тональником, да, три минутки прошло. Вот здесь вот очень сильно подчер подчеркнутые морщинки мимические, носогубные, они прям появились. Соответственно, наверное, то же самое а, произойдет и в, в моей, в моем, у меня в нобу. Что я делаю? Я делаю вот так. Чик-чик-чик-чик. Потом снимаю. Наверное... Сейчас мы увидим какое-то волшебство. Но это все легенькое. Это легенькие продукты. Мне очень нравится. Тональное средство от люкс визаж я не выбрала. Потому что оно было какое-то очень плотное. Мне предлагали крем. Крем-суфле какой-то. Оно было прям сразу сильно много плотное. я поняла, что как бы нет. Очень все миленькое. Нет эффекта перепудренности лица. Пудра не ощущается абсолютно на лице может быть стоит проработать чуть больше еще пройтись сверху, чтобы снять лишнее с, с волосинок и вот тяжело закрывается прям эта чудесная баночка но пудра очень-очень классная прям для таких денег неожиданно беру карандаш для бровей тоже серия лакшери вчера увидела картинку на картинке написано Хаммер это не роскошь, это средство передвижения роскоши. Так вот, лакшери это не роскошь. Это средство, чтобы подчеркнуть вот мою роскошную роскошь. Давайте же сделаем это. Айбро лайнер вот он такой. Давайте его засвочим. Как и любой практически дешевый карандаш он оставляет такие какашки немножко. По факту карандаш Max Factor с предыдущего обзора мне нравится в тысячу раз больше. А вы знаете вообще, что в, вот в, идеальном лице, в идеальном лице бровь заканчивается, вот этот хвостик, да, знаете где? Там, где он начинается. То есть вот если у меня вот здесь бровь начинается, то у меня вот здесь должен заканчиваться хвостик. Если бы мое лицо было идеальным, но мое лицо не идеальное, и мы, конечно, вообще стремимся там, к идеалу, и все такое. Но это мне надо всю свою бровушку защипать, моя бедная брошка. Это я к чему говорю, потому что если вы дорисовываете себе брови, лучше дорисуйте снизу себе брови, если вы хотите широкую. Особенно, если у вас есть нависание века, потому что широкая бровь снизу дорисованная, она скроет, чуть-чуть на себя заберет часть этого этой проблемы вот мы сделали брови если честно вся эта чудесная вообще бровная индустрия там кушон для бровей то для бровей это для бровей в повседневной жизни почти любая девочка может справиться или карандашом или тенюшками там ну даже каким-то одним продуктом но ну, два то есть, фактически, много разных средств вам нужно, если вы хотите какой-то там Ну супер конкретный а, супер конкретный результат при очень больших проблемах, например, в ну, пробелах, или у вас там середины бровь не растет. А если у вас есть там ну какая-то бровь маломальская Вам ее нужно просто причесать, добавить ей немножко объема. Для этого буквально достаточно, там, например, тенюшек и там, цветного какого-то средства, которое придаст объем. Я сегодня воспользуюсь, видите, а он уже не, не первой свежести у меня. Это штуковина от Luxe Visage, которую я люблю бесконечно просто за очень маленькую кистюлечку Видите, какая? Оп. Она махонькая-махонькая. Класс! Возьму скульптур от Люкс Визаж, вот такой вот, я уже им пользовалась, вопреки там 1500 разным оценкам, мне он нравится, он как бы нормальный, обменяемый, многие жалуются, что он пылит, ну да, немножко пылит, он стоит просто 2 доллара, что какие характеристики мы от него хотим, ну пылит, ну встряхнули немножко, и класс, кто-то не может разобраться, куда наносить это не самая супер правильная техника но если вы вообще не понимаете своего лица сделайте ну, вот так вот где-то вот отсюда где-то вот здесь будет самая протопленная часть и в этой протопленной части у вас коррекция вот ну чуть вот она должна заканчиваться фактически не ниже носа не опускайте ее ниже носа при женской коррекции мы с вами рисуем вот так мужская коррекция Она такая вот, знаете как борода у них растет чуть Поэтому не опускайте сильно вниз. Вы знаете, прям вот такой в камере вид мне нравится. Мне прям такая. Сияющая, реально свеженькая получилась. Румяшечку я возьму из серии Лакшери, тоже Белита. А, а, тон 821. Это немножко странно, откуда у них 821? Он вот такой вот, вот такой свежий, свежий персичек. Персичулечка, персичоныш. А, и здесь есть такая штучка, прям к нему. Давайте этой штучкой. Очень жесткая, просто вообще ее, знаете, ее просто обрезали. То есть там обработки какой-то нет. Может быть, с пигментацией этого продукта будет и неплохо. Оба! Видишь? В общем, я не рискну, честно, я вот пробую снять на руку этой штукой. И думаю, что они просто зря потратили деньги. Лучше больше пигмента положить было бы есть, потыкали, потыкали. Mm -hmm. Ох, делки их. Ну, вижу эффект. Захайлайтеримся. Это у нас будет Ideal Strobing от Luxe Visage. Хайлайтер. Контурирование лица. Не на упаковке предлагают наносить его туда, куда его наносить не хочу. Я беру кисть и наношу вот сюда. С хайлайтерами будьте аккуратны. Те, кого как у меня расширенные поры, которые с возрастом становятся все более расширенными. Или, или у вас еще какие-то проблемные штуки. Никогда на лоб. Никогда вот, вот там где-то вот... Там, немного совсем чуть-чуть вот здесь И средства должны быть ну очень деликатные потому что если вы наносите у вас там много много блесток вы сразу же просто ä, говорите всем посмотрите какая у меня кожа сколько в ней есть проблем всяких возьму кисточку такую тоже от люкс-вязаж кистей сегодня будет много от люкс-вязаж всяких разных вы знаете, в чем прикол? В том, что я не вижу результата каждого продукта, кроме бровей. Вообще практически. Ну, то есть, реально я почти не вижу результата. Почти не вижу эффекта. Ну, вот чуть-чуть, да. Он, он деликатный, очень мягкий. Мне предлагали другой какой-то стробинг. Он был такой очень яркий, очень насыщенный. Я подумала, что девочкам на день лучше вот такая вот дисперсная штука. Сейчас пришло время карандашком Я беру сразу 4. Приколите? Что я буду делать? Я беру две штучки от Люкс Визаж. Один черный, второй темно-коричневый и две от Билиты Витекс. Я подобрала их очень похожими по цвету. Делаю вот этот вот глаз. Это мой левый для вас правый. Карандашами от Люкс Визаж и вот этими вот карандашами от Белиты комментируя. Черным я рисую межресничную стрелку. Мягенькая такая получилась стрелочка. Хорошая карандашиком от э, Белит и Витекс. Единственное, что он уходит немножко э, в синеву. Такую. То есть он не черный-черный, а он такой черный с синеватым немножко каким-то отливом. Но когда мы сделаем коричневый, будет хорошо. Поможем втушеваться ему. И вот черный значит черный карандаш от люкс визаж делаем на второй глаз смотрите что я делаю я довожу межресничку вот до самого-самого конца вы знаете мне нравятся оба карандаша я прям удивлена вы же знаете что я не люблю белорусскую косметику Oh, ну, они оба вообще очень достойные пока в нанесении. Да? С, сравниваю с обзором вот предыдущего. он доступен по ссылке на косметику Mass Market. Там был карандаш, он был адски твердый. То есть на, на, на, на глазах рисовать им было практически нельзя. Смотрите там подробнее. Теперь берем, значит, карандаши коричневые и дорисовываем сверху коричневый, который мы и втушуем с вами в кожу. Ну какой-то коричневый, не коричневый. Да, видите, как я подвожу вот глаз здесь? Я это потом затушую, обязательно. Но насколько больше вот этот глаз выглядит, чем вот этот? Карандашиком я аккуратно провела вот до, прям вот до сюда. Это сильно уже много глаз мой закончился, то есть миллиметр 4 И отсюда уже не по линии роста волос, а чуть-чуть ниже я провела линию, которую я потом стушую нежно. Тем самым сильно увеличив себе глаз. Женские шалости. Так, теперь то же самое Со вторым карандашиком. Ну, что я вот уже сейчас хочу сказать, то, что он значительно менее мягкий. Вот карандаш от люкс Visage. Он менее пигментированный вообще, в принципе, и менее мягкий. И менее приятно выполнять работу. Скорее всего, он будет хуже тушеваться. Кисти, кстати, для сегодняшнего чудесного обзора я тоже прям купила от люкс Visage. Буду комментировать по ходу. Ну вот они разные. В этом даже есть какой-то глянец. Видно? Оно отблескивает немножко. Вот не меня в зеркале. А этот от Luxe Visage, прям такой матовый-матовый. Дальше я беру Кисти. Я возьму вот такую вот, вот такую вот кисточку и просто подтяну чуть-чуть вверх то, что есть. Да, в общем, знаете, что я вам скажу? Этот карандаш тушуется конечно лучше, но он выглядит менее опрятно. Да? Нужно понимать, что в любом случае это те карандаши, видите вот здесь вот у нас не черненькая. это те карандаши, которые так или иначе надо будет потом проработать еще тенями. Но вот аккуратность просто результата карандаша от люкс лезаж нравится мне больше, чем карандаша от билиты. То есть он выглядит уже таким очень-очень опрятным. Поэтому он, скорее всего, для каждодневного использования, непрофессионального, я вот порекомендую вам его. Плюс он все-таки более коричневый, да, вот у коричневого темный мокка. Темный мокка, карандаш от билиты, у него он растушевывается все равно в какой-то всероватый, да, а этот вот прям в такой в коричневый мне нравится больше. Так, теперь возьмем тенюшки Glam Look Luxe Visage. Два с половиной доллара, да, целая порядка. Тыкать не перетыкать. Беру кистюшку, бочоночек и беру самый-самый темный цвет, который здесь есть. Такой серо-коричневый. Как все продукты от Luxe Visage, она подпыливает немножко. Ну да и ладно. И топтулечками закрепляю карандаш. Мы сегодня работаем без базы, а под тени. Потому что я делала консилер и припудривала сверху, что и будет для нас являться базой. Ту же самую процедуру проделываем на втором глазике. Теперь я возьму вот такую вот большую довольно таки плотную кисть. И в уголок глаза нанесу самый самый светлый цвет, вот так. Оп. Теперь самый самый вот розовенький я нанесу на среднюю часть подвижного века, не заваливаясь на карандашик, просто чтобы передать свежесть. Это универсальная схема нанесения макияжа, которая подходит для любого типа глаза, кроме, кроме азиатского. Привет тем, кого азиатский. Если вам интересно, пишите. Или если кто-то из вас хочет побыть моделью, я вообще обожаю разные типы внешности. Если вы видите в зеркале себя необычную, прям обязательно пишите, приходите. Это стоит ничего. Поэтому, поэтому вот. Значит, теперь я беру средненький, вот такой вот, и очень бы хотелось взять пушистую кисточку, какую-то большую, просто для того, чтобы прорисовать складку верхнего века. Но такой кисточки вот у люкс визажа не нашлось, поэтому. Вот, Ну, как-то так, ребята, в общем, я думаю, что для повседневного макияжа этого прям достаточно. Вообще, если вы хотите больше увеличить глаз, в особенности это актуально для нависающего века, у вас вот здесь вот, где складка, должно быть так же темно, как вот здесь. Фактически, если бы мы делали там какой-то активный вечерний бесстрелочный макияж, мы бы вот здесь... Прорисовали сначала карандашиком, потом затушивали потом наложили сюда много-много темного и потом бы подтушевали еще разок. Ну вот на день я думаю, что так более чем, при всем при том, что у нас будут активные губы. Беру подводку от Lux Visage. Вообще, если честно, я настолько приучена работать своими кисточками, но я знаю, что девочки все прям вот делают эти подводки не мне очень сильно рекомендовали. Она вот здесь вот выглядит такой тоненькой. Я попробую нарисовать маленькую-маленькую, такую аккуратную весеннюю стрелочку. Ничего вообще не вижу. Короче, что я хочу сказать. Я сделала себе микрострелочки такие. Нежненькие такие. Женские. Они просто подчеркнули общий образ и подтянули чуть-чуть. Подтянули чуть-чуть глазик вверх. Но что я хочу сказать про использование подводки. Не знаю, как она будет носиться. Обещали, что прям супер роскошно. А, рисует она классно. Она высокопигментированная. То есть она не серой водичкой ложится, а прям черной, как и положено. На конта, наверное, я бы нарисовала хорошо. Но когда ты рисуешь сам по себе, тебе надо свести вот так вот линию. Да? в обратную сторону, смешиваю свою стрелку вот так сначала, а потом сводим ее к глазу вот эта вот штуковина прям сильно-сильно мешает знаете, как бы Возможно, есть смысл завести каждой девочке какую-то кисточку одну удобную и просто подводку снимать вот с какого-то продукта, да, потому что кисть, она тоненькая, и вот она через реснички легко подходит, потому что вот этот формат, ровно так, как формат маркера, но не совсем мне близок по духу. Теперь ресницы. Ресницы у нас будет вот такая лакшери. Лакшери орган oil это тоже белита. Короче, просто поверьте, что это она. Здесь силиконовая кисточка. На самом деле я люблю кисти натуральные намного больше, чем... Ну, в смысле синтетические, намного больше, чем силиконовые. Люблю там, где есть ворс. И даже сильно любимая сейчас мною клиник утолчающая она не стала исключением хочу сказать вам вообще про белорусские туши конечно они бомбические девочки они рисуют огроменные ресницы делают вас ваш взгляд очень распахнутым и так далее но их же потом не отодрать с глаз помимо того что вы получаете нужный эффект сразу хочется чтобы вы понимали что очень важен процесс до макияжа то насколько сильно вы травмируете ваш глаз непосредственно, когда вы смываете косметику, то как хорошо она смывается потом вот отсюда. Да? То есть, ну, не всегда вот этот вариант там суперстойкости, тем более сейчас весна, понятно, что когда была зима и снег валил там хлопьями нам на лицо, то есть сейчас, может быть, есть смысл что-то, ну, такое попроще немножко посмотреть из туши. Не супер термоядерная, не супер стойкая. Как всегда, как можно больше средства мы пробуем нанести на корни. Я бы не сказала, что необъемная тушь больше утолщает, наверное, ресницу, чем ее удлиняет. То есть просто утолщает, ну такой интересный, необычный. Беру карандаш, пинап. В оттенке 209 и смотрите видите вот здесь вот кромка карандаша она черная это значит что он будет на восковой основе то есть стойкий уже очень сам по себе поэтому вперед в общем то вот что получается вот что получилось с карандашом у меня и сейчас я беру пин помада если в оттенке 509 если честно когда я делала выбор в магазине я недоумевала почему самый подходящий цвет а, карандаша вот вот к этой помаде настолько светлее чем он но продавец-консультант увидел меня в том что все будет ок ну давайте попробуем Пахнет ягодкой вот этот люкс визаж, у них везде одна отдушка и даже в, в знаменитых этих матовых штуковинах Мне так нравится. По всей видимости у помады основа восковая и она сильно-сильно стягивает губы сразу. Очень сильно эта помада подчеркивает складки в губах. Хотя цвет конечно бомбический просто. Очень некомфортно, очень хочется смыть вот прям, прям сейчас. Это очень странно, но она подчеркивает еще желтизм в Очень странно, потому что помады, которые имеют у себя в оттенке фуксию или розовый, они должны наоборот вашим зубкам добавлять белизны. Вот, красные помады, которые совсем красные-красные, они подчеркивают часто желтизну зубов. А, у меня не желтые зубы, ну, то есть у меня довольно белые зубы, а, естественно, цвет мали, но вместе с этой помадой они выглядят более желтыми, чем вот я их вижу просто так, например, с нюдом с каким-то. Я еще их поношу в процессе монтажа видео. Мы сделаем просто вставочку. Я подпишу там, как же оно носилось все. Вот такой вот образ. Подводя итог. Значит, по э, тональной базе я хочу сказать, что она выглядит, кожа выглядит вообще довольно дорого. Вы знаете, что для меня неожиданно абсолютно. То, что мне нравится, как выглядит кожа. Покрытие действительно очень легкое. Оно дает возможность коже вот светиться, светиться, да, естественным образом, но морщинки становятся более очевидными, и это не пудра. То есть, вот эти проявления, они появились еще до пудры. Мне нравится, как работает, как работает пудра. Но ее абсолютно точно будет недостаточно для тех, у кого проблемы с жирной кожей, да, тех, кто хочет убирать там что-то в процессе дня абсолютно точно вам придется добавлять матовых салфеток, матирующих там чего-нибудь, еще каких-нибудь тонирующих, дополнительных убирающих э -э, севу веществ. Вот. Вот. Брови Ну брови и брови Честно, мне кажется, что брови можно нарисовать прям доступными какими-то средствами И э, в реальности жизни Нет смысла разоряться на какие-нибудь Дорогие-дорогие вещи Если э, там, у нас есть какое-то ограничение Лучше деньги потратить на там, хорошую базу э, Например, или на классную какую-то помаду э, Или на пудру, конечно же Всегда хорошую пудру Пудра очень сильно удивила, мне, мне нравится, мне кажется, что для молоденьких девочек прям очень класс, потому что отсутствует полностью ощущение перепудренности лица и даже не хочется сбрызнуться ни, ничем, то есть, ну, никаким закрепителем. Как это будет все носиться? Непонятно мне. Ну и помада мне не нравится, ребята. Мне так нравится цвет помады вот, вот так. Прям просто невероятный. И так она на губах некомфортно ощущается. Скульптор замечательно сделал свое дело. Мне вообще очень нравится скульптура. Абсолютно адекватные румяшки. Они очень похожи на лимитированный выпуск от Шанель, если честно. Кисточка в румянах просто это выкинутые деньги. Если кто-то представитель производителей смотрит меня, то просто вот выбросьте ее оттуда и зарабатывайте больше денег. Тени, тени. Это тени от Glam Look, которыми вы точно не сможете себе сделать какие-то яркие смоки. Уровень пигментации довольно низкий, но они стоят 2,5 доллара вместе с упаковкой. Да? Давайте будем с вами понимать, что для тех денег, которые они стоят, это просто прекрасный продукт. Потому что напятнить или переборщить им для дневного макияжа, просто мне кажется, ну, практически из разряда фантастики. Что-то из разряда фантастики. Хорошая палетка, правильная. Прям вот, наверное, почти всем она подойдет. Даже не почти всем, но она действительно очень универсальная.